Давай. Теперь нас Поворачивай. Классная. Будет чудо-вилка или не будет, Кир? Чудовилка будет? Это я чудовилка. Чудо пикничок, соку, пожалуй, да? Да, я на сначала Колбаску. Ты печеньку с колбаской. Колбас На улице есть-то вкуснее, скажи, чем дома. А что, будем сюда приходить завтракать. И обедать, и ужинать. Не, не, не надо. Надо нельзя. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Так она очень Какое? Не mm, знаю. Вкусное? Да. Зеленое? О! Uh -huh. oh! Папа, Классно ты уже, покупались. Что ты снимаешь? Ну, что по лужам? Да? Да? Классно, когда дождь Лужам? Можно походить по лужам, а попрыгать. не надо, тогда она брызгается. Все довольны, мама? Да, безумно. Ты больше всех? Сто лет под дождем не мокла.